Привет, друзья, с вами на связи Олег Факеев. Это видео, видео благодарность всем моим друзьям, подписчикам, всех, кто следит за моей жизнью, беговой и небеговой, и всех, кто поддержал меня весной. Весной у меня был беговой депресняк, и я обратился за помощью. Но ну, обычно в мае месяце, когда я на огородах э, в деревне, я с удовольствием бегаю, и потом беру в руки лопату, и все, что нужно, делаю, но здесь я за две недели майских праздников вообще не бегал. А в конце июля а, должен был быть Суздаль, и я реально переживал, как я смогу это сделать, и а, это был крик души, зов помощи, я очень благодарен вам, что вы откликнулись, поддержали меня, кто-то мне даже позвонил, уточнил, правда ли это, вот, и написали огромное количество комментариев в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке. Вконтакте. Я все внимательно прочитал, все систематизировал, вот внес это в бумажку и принял как руководство к действию. И сейчас я бы хотел вам рассказать, что мне посоветовали, как я это применил и вообще, как я с этим справился. Итак, я зачитываю советы, а потом рассказываю, что я с этим советом сделал потерпеть, до Суздали, там все само пройдет. Я понимал, что атмосфера в Суздале такая, что там действительно все пройдет, но в Суздаль минимально нужно было приехать, и я хотел там бежать. Поэтому самый последний план у меня был план С такой, что я приезжаю в Суздаль, я не бегу, я наслаждаюсь праздником жизни, в надежде, что эта атмосфера сама вернет меня к жизни. Но, конечно, на самом деле я хотел пробежать эту сотку в Суздале, это была моя Третья сотка у меня были планы на нее я хотел улучшить свои э, результаты и понимал что это эти планы они как бы тают тают тают и останутся несбыточными так засиделся дома больше гулять больше фруктов возможно возможно зима зимой я плохо бегаю и не смог войти в весенний беговой сезон фрукты конечно в апреле еще фиговые с моей точки зрения ну то есть в том смысле, что они такие какие-то все тепличные, ничего там нет особенного но в любом случае это лучше чем ничего, поэтому когда стали появляться э, свежие фрукты овощи, я безусловно увеличил количество потребления может быть это тоже мне помогло так, в отпуск пора да отпуска мне не хватает такого лежачего и хочется провести его на море но этот год сложился так, что, в общем, как-то не сложилось у меня с отпуском. Поэтому надежда у меня была на Суздаль, там я планировал отдохнуть практически неделю. Там вообще чертовски классно. Вот. Ну, к чему это я? О том, что даже если вы бегаете, то нужно иногда брать отпуск беговой. Ну, или надо брать просто отпуск, а в нем бегать. Ну, Короче говоря, наверное, да. Наверное, я и заработался. С другой стороны, что я хочу сказать, что при интенсивной работе бег очень хорошо помогает справиться с нагрузкой, привести мысли в тонус мышления и чувствовать себя великолепно. Поэтому мне было очень обидно, что вот этот беговой драйв у меня пропал и я начал реально хереть. Так, изменить активности, горы, плавание, медитация. Так, ну горы у меня в, в планах есть. Очень хочется мне Крым пробежать и вообще приблизиться к скайраннингу, вот к такому горным трейлам. Там же потрясающе красиво все. Плавание, плавание тоже у меня в планах есть. Хочется мне триатлон попробовать. И плав, плав плавание у меня засада. То есть, понимаешь, что надо идти и заниматься с тренером, иначе я там первую отметку. Отсечку по плавню просто не пройду. Медитация. Блин, медитации никак не могу себя приучить. Вот читаю очередную книжку, там опять пишут про медитацию. Но я, блин, забываю ее делать. То делаю, то не делаю. Вообще, я всем рекомендую. Это очень классная, очень классная штука медитации. Приводит чувство, разум. Искать новую мотивацию беги. С этим была засада. Я не помню, зачем я начал бегать. То есть, какова моя мотивация была. Ну, вернее, помню. Я начал бегать, потому что очень интенсивная работа была и э, у меня давление повысилось а тут Адидас в четырнадцатом году устраивал бесплатные забеги и я решил попробовать, и мне это как-то вообще пошло в кайф я начал снимать видео потом появился какой-то драйв заснять этот рантлап в Питере, в Москве в Москве в разных точках, побегать в парках потом первый забег на 10 километров, он меня так увлек что мне захотелось попробовать полумарафон ну, сами понимаете, попробовал полумарафон Видишь, сколько ряда марафонцев, думаешь, а смогу ли я марафон. Ну и, в общем, после марафона, вернее, еще до марафона мою жизнь круто изменил Суздаль. Первый полтинник, я думал, ну что я там не справлюсь, что ли, за 8 часов-то пешком пройду. Вот, ну действительно, половину дистанции я, наверное, прошел пешком, но я увидел людей, которые бегут 100 километров, и это стало какой-то вот такой вот... Прям реально меня замотивировало. Думаю, вот же они, простые люди, бегут 100 километров. Неужели я не смогу? Ну и, короче говоря, вот, в следующем году сделал сотню. А тут как бы сотню пробежал, понимая, что 100 миль надо серьезно готовиться. Это очень большой объем времени на подготовку. Ну и, короче говоря, наверное, пропала мотивация в беге. Надо ее действительно менять. Но я вот, к сожалению, так еще и а, не... Придумал для себя, для чего я сейчас бегу. Так. Просто выйти на пробежку. С этим-то как раз и была проблема. Просто выходить на пробежку мне не хотелось. То есть я просыпался и понимал, как хорошо без бега. почему общем, можно и не бегать, и жить прекрасно. И думаю, блин, как я раньше жил. Медали, номера, все это как будто чужое, как будто не мое вот, поэтому просто выйти на пробежку, это было вот как-то, в общем, короче говоря, ну, не рецепт, не выходилось мне Начать танцевать, а, найти удовольствие, ну, в беге, видимо, имеется в виду Вот оно пропало Начать танцевать, пойти на ножевой бой, ну, здесь изменить активность Это, кстати, хорошая э, тема была, ножами я увлекаюсь, это мне друган посоветовал на ножевой бой пойти э, Реакцию развивает, ну, и в случае с оборон, если что а пойти на танцы, такую мечту я откладываю уже более 30 лет. Я ходил на танцы, когда был курсантом, это меня очень сильно... Мне очень сильно это понравилось, но как-то там, в общем, не складывался у меня с этим. но ну, а потом жизнь закрутила, и я и не ходил. А так хочется. Наверное, надо будет пойти. Так, что дальше у нас? Что дальше? Сдать анализы и проверить себя. Ну, я рекомендую всем бегунам, которые бегу длинные дистанции от марафона периодически проходить осмотры врача кардиограмму и издавать анализ особенно если вы не молодые да если вы молодые то же самое нужно делать нужно заботиться о своем здоровье совместить бег и ФП, разнообразить тренировки вот эта вот тема была действительно я поменял программу тренировок в конце расскажу как я подходил к суздалю и я понял что одной из ошибок моей в беге какого года, 17 -го было то, что я просто перешел на низкопульсовые длинные забеги. То есть я просто не спеша, медленно бегал и наращивал объемы. И, наверное, вот это однообразие тоже сыграло э, свою роль. Мы практически не делал ФП И это все сказалось на моей подготовке. Чередовать бег, ОФП, СБУ, бассейн, велосипед, менять деятельность. И это вот абсолютно верно. Абсолютно верно. Нужно менять деятельность, э, разнообразить упражнения чтобы ты как, это, как на конвейере, не приходило такое чувство, опять бежать эти 10 или 15 километров, опять бежать. Нет, сегодня быстро, короткая, быстрая тренировка. Завтра э, легкая, послезавтра еще что-нибудь у тебя. То есть это правильно было. Не сдаваться. Ну вот я решил не сдаваться, поэтому обратился за помощью. Но самому не сдаваться у меня Бегать недолго, но быстро включить скоростные тренировки. Это супер правильный совет, и я его использовал при подготовке к марафону. Но вот к Суздулю я им не воспользовался. Основная задача у меня вообще была, в принципе, набежать объемой. И я понимаю, что короткая и быстрая тренировка, она тренирует скорость. Ну, в общем, не, не дала бы мне такой нагрузки необходимой для мышц. Так, переосмыслить, что мы бегаем для себя. Ну, что я могу сказать? У меня уже определенные стали ответственность беги пробежать выложить видео, но это я тоже и для себя делаю и для вас. Но на самом деле да, все что мы делаем мы делаем в первую очередь для себя. Так, расслабиться плюнуть на бег. Расслабиться, так я и так расслабился, а вот плюнуть на бег я не мог, потому что я реально чувствовал, что без бега мне плохо, ну без физической активности. Да? И бег мне прижился, пришелся по душе, по ногам, по телу, по сердцу по голове, я в общем очень хорошо себя чувствую с бегом, поэтому мне и было обидно, в общем, не могу пока плюнуть на бег. Сделать паузу перед их отдых. Пауза и так получилась большая, и проблема-то вся состояла в том, что впереди большой забег, возможно, на этот забег надо было сделать паузу. Собственно говоря, я так и понял, что у меня нет обязательств там перед кем-то обязательно его пробежать. Тут еще Ксюша мне, одна из моих подписчиц, мозги прочистила. Вот, и я понял, что да, ну, в принципе, ну, не пробегу Суздаль, да, наслажусь атмосферой, ничего страшного не будет. Но мне очень хотелось, очень хотелось пробежать этот забег. Я понял, что хорошая погода, трасса будет шикарная. Сергей Нижегородцев из Америки приезжает, и вроде как бы он поехал, зная, что я побегу. Я думаю, как, а я не побегу. Ну, вот так вот, нужно было бежать. Бежать вперед, несмотря на что. С этим были и сложности. То есть, несмотря на что я бежать не мог, мне не бежалось. Не бежалось. Так. Поработать над видео. Да, тут есть еще такое про карму. А, кстати, меня мои видео сами мотивируют, когда я смотрю свои видео о том, как я бежал. И я, кстати, пересмотрел часть видео про Суздаль в том числе. А, я прям зарядился, что ли, какой-то вот этой, этой энергией, атмосферой, посмотрел на себя. Но, честно говоря, я себя не узнавал. Я думаю, ну, откуда у меня этот драйв, откуда у меня эта энергия, как я бегу. То есть я в том состоянии, в небегущем, и я на забегах и просто как два разных человека был. Это было что-то невероятное, но хотелось это все исправить. Так, в горы сходить, не унывать, от хорошей жизни не бегают. Если не бежишь, значит все хорошо. Хм, означает если, это, если ты бежишь, то все плохо. Наверное, какая-то успокоенность наступила, э, но я бегал не от хорошей жизни, я... От чего я бегал? Не знаю. Ну, одна из причин, по которой я точно бегаю, потому что бег позволяет мне чувствовать себя в прекрасной э, форме, позволяет чувствовать себя энергичным, активным, мозг хорошо работает, э, э, и с возрастом понимаешь ценность этого состояния. Так, наслаждаться процессом, не хандрить, отпуск больше витаминов, море, солнце, пляж, было уже, да, наверное, такой отдых точно привел меня в чувство. Нужна компания, да, нужна компания, вот с Русланом мы побегали тогда, и это, наверное, как-то меня дополнительно поддержало, помогло. Руслан, спасибо тебе за пробежку, кстати, мы тут недавно с ним пробежали, видео будет выложено. В компании, да, в компании бегать очень хорошо, а я как исторически привык бегать один. нужно надо было на паркран сходить, <свёздить> на паркране пробежаться, погрузиться в эту атмосферу. Так... Понять, зачем я бегу, что я хочу получить от бега, какая польза от бега. Ну, я старался в это размышление честно говоря, не уходить. Там уйдешь и поймешь, что можно и без бега жить, и все, крест на нем поставишь. Так, переходить на меньшие дистанции. О, вот это меня как раз и спасло. Это была одна из стратегий, по которой я готовился. Хороший коньяк. Ну, чем меньше бегаю, тем больше алкоголь в жизнь проникает. И если забегают тренировки быстрые и много, то там как-то вообще потребность... В падает, видимо, потому что всякие эндорфины и прочее выделяются. Это карма за уникольный видимо. Вот это я охотно верю. Такие долги у меня по видео скопились, что надо просто монтировать. Меньше работать, не напрягаться. Ага. Но меньше работать не получается. Работать надо столько, сколько нужно. К сожалению, пока не вышел я на такой уровень, когда можно просто бегать и не работать. И это пришло время осознания. Это пришло время осознания, это конечный совет, это констатация факта. Наверное, действительно пришло время какого-то осознания о том, что бег для меня значит, просмыслить и я над этим думал. Я над этим думал, и я даже, мне кажется, понял, почему у меня такая пора наступила. Что я осознал? Я понял, что интенсивно занимаясь бегом, готовясь к 100-километровым забегом, тренировки стали отнимать очень много времени. Тренировка, подготовка. И я, поставив приоритет на бег, вычеркнул из жизни очень много важных для меня моментов. Я стал меньше читать, меньше ходить по выставкам, по музеям, в театры. Даже, ну, как бы, встречи с друзьями какие-то просто, они тоже стали реже. Кино перестал ходить, кино. Дома перестал смотреть кино. Ты пробежал, все, у тебя уже сильно гулять перестал. Ну, понятно, что если ты пробежал в субботу 30 километров, то тебе ни на какие прогулки больше, честно говоря, уже э, не хочется. Вот. И, видимо, это был очень важным моментом, ну, нельзя так делать, жизнь должна быть разнообразной. Наверное, так можно сказать, мы живем не для того, чтобы бегать, мы бежим для того, чтобы жить. То есть бег – это одна из составляющих нашей жизни, и очень важно... Ну, возможно, вы так погружены в бег, что бег – это ваше все, а вот у меня, видимо, не все. Я с таким же удовольствием снимаю видео на другие темы, монтирую, я люблю читать. У меня куча интересов, и получается, что я их вычеркнул из жизни, начав активно заниматься бегом. И, Видимо, это была одна из причин, которая вот так вот меня застопорнула и сказала «пересмотри, перестрой свой режим жизни». Ну, короче, надо что-то было менять. Вот, вот, такое сознание мне пришло. А теперь коротенько расскажу, как я начал тренироваться. То есть надо было что-то делать, и я перешел на короткие тренировки. То есть я не мог пробежать спокойно 10 километров, ну психологически в первую очередь, да? и поэтому я сократил тренировки до 3-5 километров, но стал делать их два раза в день и ежедневно. То есть, если в первой сотке я готовился бегая 10-15 километров через день, 15, 15, 30, 10, вы, наверное, про это уже слышали, то здесь я стал каждый день бегать два раза, два раза по 3-5 километров, там, 5-3, 5-4, 5-5, таким образом у меня совокупный набег получался не меньше, а даже больше. Это была э, первая фишка. А второй момент связан с тем, что подго при подготовке к сотке, чтобы у меня уже не было времени увеличить объемные тренировки, я стал делать сэндвичи, об этом я узнал об этой стратегии от Сергея Нижегородска. Сэндвич – это когда вы 3 дня бежите подряд, увеличивая дистанцию. Например, 10, 15, 20 или 15, 20, 30. То есть, ваш организм не отдохнул еще после предыдущего забега, вы его нагружаете, то есть, мышцы ваши находятся все время в состоянии недоодуха, усталости, это симулирует вот эту длинную пробежку. самый длинный сэндвич был у меня, когда я за 4 дня пробежал 100 километров последние дистанция была 40 перед ней 30 ну как то вот так вот сейчас уже не помню а, детали вот таким образом определенный цикл а, недельный у меня был когда я начинал с один день отдыха я начинал с 10 километров потом была быстрая пробежка одна или скоростная и потом я просто тупо бежал вот этот а, сэндвич нарастающим а, общей дистанции когда этот сэндвич пробежал, я понял, что я могу выходить на дистанцию в Суздале 100 километров. Хотя, конечно, как потом показал мой забег, я не очень хорошо был готов. Но задачей, самое главное, я справился, Сергея поддержал, мы пробежали, но было мне, честно говоря, там не очень сладко. После Суздаля я потренировался по книжке «Бег 20 на 80», включил скоростные тренировки. Готовился к московскому марафону, не удалось у меня пробежать на нем так, как я хотел, хотел поставить новый личик, но что-то пошло не так, и, в общем, сказалось, что в этом году у меня тренировочный план, короче, двоечный, двоечный, я все забеги свои провалил, провалил. Вот как-то так, друзья. Вот такая коротенькая история вышла из видео благодарности, поэтому еще раз вам огромнейшее спасибо за то, что вы меня поддержали. Я читаю все ваши комментарии, они очень ценны для меня, они говорят мне о том, что я не зря пягую стимае видео, поэтому это чертовски приятно, трогательно, поэтому спасибо, спасибо вам большое. Я рад, что вы со мной. Мне приятно, что мои видео находят отклик ваших. В сердцах, поэтому до встречи на новых забегах, я пока не бросаю бег, я не бросаю снимать видео и я не бросаю его монтировать но приступая к отработке беговой кармы много у меня долгов по видео накопилось так что ждите с вами был Олег